Почему Трендер Matrix? Данное направление только стартануло. А, как известно, кто первый, тот и зарабатывает больше всех. 100% сеть. Компания не берет себе никаких процентов от прибыли. Все 100% идут на выплаты партнерам. Постоянный рост прибыли за счет автоматического продвижения по более высоким номиналам площадок. За вами двигаются и ваши партнеры, а следовательно вы получаете все больше и больше дохода. Командные бонусы. Готовая автоворонка для получения партнеров на автомате. Получаете пошаговые инструкции, настраиваете, получаете прибыль. Готовый чат-бот с инструкциями по участию в проекте. Вам больше не нужно тратить время на объяснение принципов работы сайта вашим партнерам. Бот сделает все за вас. Скидки 50% на программы автоматизации. Помощь команды в командном чате Telegram. Готовы начать? Жмите на кнопку «Продолжить» или следуйте по ссылке в описании к видео.